Как делать холодные контакты в сетевом бизнесе без спама? Доброго времени суток! С вами Юрий Худаченко. И это тема сегодняшнего нашего ролика. Буквально вчера попросился человек, в личку постучался, попросил рассказать о проекте, в котором я сейчас нахожусь. Что за бизнес, что за проект, что за возможности. Я, конечно, ему предоставил информацию, вкратце рассказал немножко и видео дал. Человек посмотрел, э, в принципе, говорит, нет, это все фигня, это все неправда, это, тут денег нет и так далее, и так далее. И, в принципе, говорит, вот это на, посмотри сам. Вот как надо зарабатывать, надо вот это, вот это, вот это. то есть И скинул какие-то там чеки без, имен, без имен и фамилий, то есть э, спрашиваться, а зачем мне это надо? смотреть, если я него не просил это. Мне это не интересно. Ну и после этого человек начал оскорблять. То есть нецензурщиной там ты не понимаешь, короче, и так далее, и так далее. Ну, пришлось этого человека заблокировать просто. Чтобы он не тратил ни мое, ни свое время. Вот. А, хочу сказать, друзья, когда мы что-то предлагаем, отправляем. На, посмотри вебинар, заходи, посмотри презентацию. Почему это не работает? Да потому что, по одной простой причине, потому что вы этого хотите, но вы не знаете, что хотят эти люди, которым вы предлагаете. Потому что вы обращаетесь, как правило, если к холодному рынку, там намного тяжелее все. Вот. Нужно задавать, прежде очередь, вопрос себе, а хотят ли они, есть, вот мы используем в своих командах, в проекте, в котором я нахожусь, в компании, две, две установки, правильных две установки, это первая установка, это вызываешь доверие, доверие, задаешь правильные вопросы, то есть утепляешь отношения с ним, то есть даже если человек не зайдет, это нормально просто понял, что человеку не надо, и никакого, никакого негатива, никакой агрессии нет. И интерес к нашему предложению. Если человеку доверие вызвали, он хочет выслушать, естественно, интерес проявляешь к этому ну, человеку. Интерес проявляется как? Допустим, человек зарабатывает одну сумму денег, и он хочет больше, но не знает выхода, как их заработать. Вот. И, естественно, он спрашивает, начинает, задавать вопросы правильные. И, естественно, уже тут идет диалог. Вот. Эти методики мы используем в своих командах, работаем, методом спама не работаем, потому что это ну, реально не работает. Может, у кого-то и работает, но это портит всю картину МЛМ индустрии в целом. Потому что спамеры уже реально, ну, это уже прошлый век, может, когда-то это и работало, сейчас нет. Вот, повторюсь. Что мы используем? Это два, две установки. Установка доверия, первая, и интерес. Вызвали интерес? А потом уже, конечно, закрытие сделки идет. Вот. Ну и правильно, как сделки закрывать, это уже мы используем, опять же, методы в своей команде. Это кто присоединяется, этому всему обучают показывают есть система подхода и, естественно, продвижение. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Под этим видео будет небольшой сюрприз. Нажимайте, смотрите, знакомьтесь. Всем пока.